Всем привет! С вами Константин и вы на канале "Стройгарант Анапа. Сегодня мы находимся с вами в коттеджном поселке Звездный, где хочу сделать презентацию вот этого прекрасного дома 70 квадратных метров, который вполне устроит тех, кого семья 2-3 человека. Пойдемте посмотрим вместе, как он выглядит у нас внутри. Коммуникация в данном доме. Вода центральная. Септик восьмикубовый, дренажный. Свет 15 кВт. Двор отсыпан щебнем для того чтобы было комфортно позже это все можно сделать и в плитку данный участок у нас у дома имеет пять с половиной соток земли как вы можете наблюдать дом дома на светлых тонах такие же тона у нас и внутри светлый пойдемте посмотрим При входе в наш дом мы попадаем с вами в прихожую, которая очень, в принципе, уютно и позволит снять верхнюю одежду и разуться. Пойдемте дальше. Далее мы попадаем с вами в такую прекрасную спальню, где можно разместиться. В принципе, очень хорошо поставить кровать, шкаф и чувствовать себя вполне комфортно. Пойдемте дальше. Данный дом у нас имеет две спальни. Вот вторая спальня. Она находится по соседству. Она побольше, чем была предыдущая спальня. Тоже в таких светлых тонах. Как вы видите, у нас около кровати уже сделаны розетки. Здесь у нас выведено под ТВ, получается, выход и три розетки тоже. Далее можно пройти в санузел. Санузел тоже такой компактный, хороший. В принципе, где можно установить все, что вам необходимо. Санузел, стиральную машину. Душевая кабина, раковина. Данный дом у нас имеет чердачное помещение, где мы устанавливаем лестницу, которая раскладывается, и в принципе опять можно сложить и все поставить на место. Тут у нас с вами расположился кухня-гостиная которые очень хорошо может принять гостей в любой день и в любую погоду. кухне у нас есть выход на террасу пойдемте данная терраса у нас как в стандартных наших проектах полностью выложена уже плитка, спуск ступеньки и прекрасный огород где вы можете расположить все свои насаждения данный дом у нас всего лишь стоит 4 миллиона 700 тысяч рублей И он у нас в свободной продаже Именно вы сегодня можете стать Обладателем этого прекрасного дома Обращайтесь в отдел продаж И мы ответим на все ваши вопросы С вами был Константин И компания «Стройгарант Анапа» До новых встреч, друзья! Всем пока!